Приветствую коммунисты. Сейчас я вам покажу способ, как взять и скачать любой стикер, который был залит с помощью граффити. Для этого нам понадобится компьютер и ПК-шная версия ВКонтакте. Жмем ПКМ по стикеру, посмотреть код. А, тут мы видим так называемый HTML-код, в ходе которого мы видим эту самую ссылку. Жмем два раза, он у нас копируется, Ctrl-C. Открываем новую вкладку, жмем Ctrl-V. А дальше берем и стираем все, что идет до PNG. Можно с помощью клавиши Delete. Нажмем Enter. Тогда Мы можем взять, скачать и уже в этой же беседе взять и залезть с помощью граффити. Но я сижу через ПК-шную версию, поэтому я это сделать на данный момент не могу. Дальше. А, допустим, мы хотим взять и скачать стикер под названием S2H на ПКМ. Посмотреть код. Также Два раза кликаем, Ctrl-C, Ctrl-V, все что идет до PNG, стираем, Enter. Скачиваем стикер, тадам, все у нас осталось. Допустим, мы хотим скачать не из беседы, а из комментариев. Заходим сюда, жмем ПКМ, посмотреть код, также два раза, тадам, Ctrl-V. Снова стираем все, что идет пнг тадам мы снова скачали стикер бесплатно который был залит с помощью граффити ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на мое сообщество мир пикаря давайте давайте людям правду давайте давайте людям пиратство